Прогноз астрологический на сентябрь 2021 года. Здравствуйте, мои дорогие! Хочется сказать, что так же, как и август, сентябрь весь в красном цвете, да, то есть у нас Юпитер и Сатурн ретроградные весь месяц, весь сентябрь. Сатурн еще в, в точке Мритью до 22 сентября. Это тоже достаточно неудачное положение Сатурна, которое помогает ему проявлять негативные качества. И здесь э, стоит серьезно обратить внимание тем, у кого Сатурн в, в карте э, в натальной, ретроградный или в падении, или в сожжении, или в какой-то травме, неудачном доме, в доме врага или что-то в таком плане. Обратите внимание, то есть э, желательно эти месяцы обязательно прокачивать свой Сатурн, you... Сатурн у нас отвечает за справедливость. да, То есть когда он проявляет свои негативные качества, чувство справедливости очень обостряется. И человек видит несправедливость там, где другие на это могут не обратить внимания. Юпитер, он отвечает за наши знания. да, То есть когда он в ретрограде, ему тяжело на нас проявлять позитивные качества. Здесь начинает проявляться эго гордыня, какое-то превосходство перед другими, да, такие негативные качества, они очень усложняют наши коммуникации, наше общение с окружающими. Тяжело общаться с шефом, с коллегами, с клиентами, да, и так далее, с подругами, с родственниками, с мужьями. Здесь нужно быть достаточно внимательный. Марс сгорает весь месяц, да, Весь месяц сгорает Марс. Это тоже будет давать желание агрессии, гнева, жажды мести, обиды. Иногда на ровном месте. То есть проходит такое состояние сгорающего Марса, и вы потом будете думать, что же я здесь нашла, на что же я здесь обиделась. Но это так влияет негативными качествами. Дальше у нас есть такие моменты, когда Юпитер и Сатурн меняют дом. Сатурн с Юпитером даже два раза, три раза Юпитер меняет дом, два раза Сатурн на этот месяц меняет. Меркурий тоже у нас будет в состоянии точки Мритью, когда лучше не назначать на эти дни переговоры или какие-то важные дела. Луна будет в сожжении даже два дня. Марс и Венера тоже будут травмироваться еще Марс будет тоже в мритью точки, да, целых три дня. Луна будет в мритью точки, это тоже проявление негативных качеств. Луна дает какие-то переживания, слезы на ровном месте. Марс дает гнев, Меркурий дает непонимание одного человека другим. Тяжело вот в чем-то договориться, и лучше это оставить на другой день чтобы не накосячить, не ломать дров, не, не выбрать развод вместо решения просто очередной ситуации жизненной. Ну, новолуние, полнолуние, все уже знают, что в это время лучше не назначать никакие операции, но я бы не рекомендовала весь сентябрь какие-то серьезные операции, даже пластические операции лучше не делать, потому что может какой-то неудачный вариант быть, а что здесь очень важно, да, чтобы все-таки было удачно, потому что даже пластические операции – это хочется быть красивой да, после операции, а не наоборот. Поэтому обратите на это внимание. Ну и я бы сказала, что весь месяц будет снова тренировочный, как и август. Мы можем ожидать э, по всей планете какие-то сложности с природными условиями, да, где-то как в августе заливало водой, где-то шли пожары, сентябрь будет продолжаться с такими негативными моментами, поэтому будьте осторожны, если вы курите, не бросайте, где попала э, свою сигарету, тушите ее, будьте ответственны за свои поступки, э, как можно больше делайте хороших поступков, Ж желательно влияние, на окружающую среду чего-то хорошего делать, да? на что-то для природы хорошего делать, что-то для окружающих хорошего делать. Все, что вы сделаете хорошего, все, что вы отдадите хорошее, да? ту же улыбку, тоже доброе слово, вы никогда это не потеряете, оно всегда вернется к вам сторицей. И делайте добрые дела, как можно больше участвуйте в благотворительности в эти месяца. Это тоже помогает очень хорошо прокачивать нашу карму. Желательно, конечно, благотворительностью заниматься с сегодняшнего дня и всегда, да, то есть хотя бы еженедельные какие-то практики благотворительности, будь это служение, будь это финансовые перечисления, какие-то благотворительные какие-то мероприятия, да. Участвуйте, это будет улучшать карму и мантры. Мантра – это очень сильный инструмент, который помогает прокачать очень большую часть кармы. В сентябре у нас будет э, марафон по роду, будет яги, обязательно будет приглашенный э, брахман, который проведет яги. И это очень-очень помогает хорошо прокачать карму. Я за последние шесть лет очень сильно сдвинулась, э, сбылись очень большое количество моих мечт, желаний. И они продолжают сбываться и э, улучшать мою жизнь. Это очень приятно. Поэтому не пропускайте ни одну ягию, потому что она дает сразу э, результат на ваших близких. Да? То есть вы прошли одну ягию, и вашим детям стало легче жить, вашей маме стало легче жить, вашему брату стало легче жить. Но когда вы проходите регулярно яги, потом эта сконцентрированная энергия уже начинает проявляться и в вашей жизни. И это очень-очень классно. Очень приятно, когда начинаются э, приятные чудеса. Меня всегда это радует, когда приятные чудеса, но когда они постоянно, к ним уже начинаешь привыкать, поэтому рассказывать уже почти не рассказываю, да, какие чудеса у меня происходят. Но это, зато их рассказывают мои клиенты. Я делюсь сторис. Обязательно смотрите мои сторис. Я на сутки выставляю какие-то интересные моменты, которыми делятся мои клиенты и радуются своим первым чудесам, да? то есть первым чудесам радуются все. Хорошо, мои дорогие, обязательно отнеситесь серьезно к месяцу сентябрь, сентябрю и обязательно-обязательно прокачивайте. Как прокачивать можно узнать у вашего э, домашнего астролога, да, то есть те ситуации, которые у вас важно прокачать, отнеситесь к ним серьезно, чтобы месяц прошел намного легче, чем мог бы пройти, да. Ну и желаю вам, конечно же, успешного сентября, пусть у вас сбываются мечты, пусть в вашу жизнь приходят новые люди, которые будут э, делать вашу жизнь намного счастливее. И успехи, которых вы ожидаете, пусть произойдут в вашем сентябре. Пока-пока.